Итак, два важнейших события недели. Начинается коридор затмений 26 мая, заканчивается 10 июня. Этот период осложняется напряженным аспектом Венеры с Нептуном, что будет способствовать заблуждениям, разочарованиям, самообману, несоответствию желаемого и действительного. 28 мая Меркурий замедляет ход, становится стационарным в знаке Близнецы, и с 30 мая переходит в ретродвижение конечно же окажет на всех затормаживающее влияние начинается время недоразумений ошибок оплошностей, упущений часто необъяснимых многие становятся невнимательными забывчивыми рассеянными распорядок дня нарушается намеченные встречи договоренности дела срываются становится трудно что-либо найти все это усугубляется еще и тем что коридор затмений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 Давайте теперь по дням недели. Итак, понедельник, 24 мая. Растущая луна в Скорпионе с 5.59 утра по киевскому времени. Способствует тому, что тайные страсти, мечты, обиды могут выплеснуться из подсознания, невзирая на последствия. Скорпион — знак энергии, трансформации, очистки, теснейшего взаимодействия, регенерации самых темных состояний. Луна, попадая в Скорпион, оказывается в родной для себя водной стихии. Только инстинкты, которые Луна, за которые Луна отвечает, обостряются до предела. Здравый смысл, голос рассудка исчезает. Стремление к власти, желание отомстить, немотивированная ревность перекрывают возможности духовного роста и преображения, поскольку затмение 26 мая уже генерирует особую энергию. Сложный день для людей с подвижной психикой и склонных к зависимостям. Учащаются агрессивные выходки неуравновешенных личностей. Увеличивается количество случаев бытового насилия, нападения преступников. Страдающие алкоголизмом уходы, уходят в длительный запой. Внутреннюю взвинченность и желание подраться стоит усмирять силой воли или физической активностью. Интерес к мистике и загадкам прошлого способствует потрясающим инсайтам, меняющим отношение к жизни. Вторник, 25 мая. Растущая Луна в Скорпионе в гармоничных аспектах с Марсом и Нептуном. Способствует интенсивному восприятию мира вокруг себя. Идет постоянное включение в дела других, сильная реакция на события вокруг. Скорпион дает транзит на Луне в этом знаке колоссальную настороженность и напряжение. Внешне это проявляется как серьезность, сдержанность и закрытость. Многие люди не могут расслабиться, тем более Луна в Скорпионе под управлением Плутона и Марса. А Марс движется по знаку рака и имеет статус падения. Знаком рака управляет Луна. Рекомендую посмотреть подробное видео по этой теме. Ссылка в закрепленном комментарии скорпионе луне неуютно это статус падения из подсознания возникают страхи тревога люди сильные активные осознанные способны достичь цели быстрыми решительными действиями подключением энергетического потенциала однако для большинства людей транзит луны по скорпиону непростое время тем более этот транзит накануне лунного затмения люди еле сдерживаются часто обижаются Конфликты, случившиеся на транзитной Луне в Скорпионе, оставляют след надолго, а громкие скандалы бесповоротно меняют течение жизни. Большой водный тригон Луна-Марс-Нептун в этот день провоцирует лень и склонность употреблять алкоголь и другие средства, меняющие сознание. Чего, конечно, не стоит делать, иначе неконтролируемые эмоции приведут к печальным последствиям транзитная луна в скорпионе искушает неизведанным может возникнуть желание попробовать нечто новое очень рискованный день для устоявшихся семейных отношений так как увеличивается количество недовольных своим партнерам, что может способствовать изменам среда 26 мая полное лунное затмение в стрельце на южном узле в 14:19 по киевскому времени чтобы улучшить качество жизни, необходимо менять отношение к существующему положению вещей. Стационарный Сатурн готовится прийти в ретроградное движение. Сегодня и в ближайшие дни могут произойти судьбоносные события, которые поменяют многое как в жизни отдельного человека, так и на государственном уровне. Коридор затмений, который начнется 26 мая, символизирует собой окончание каких-то важных процессов, и начало крупномасштабных, фундаментальных преобразований различных государственных систем. В этот день нужно избавиться от старого и бесперспективного, что поможет определить свою жизненную миссию, составить реальный план достижения целей. Затмение 26 мая символически можно назвать освобождением. Закрывайте неактуальные темы, не тяните их в будущее. Более подробно об этом коридоре затмений в отдельном видео, ссылка в закрепленном комментарии. Посмотрите, пожалуйста. Также рекомендую посмотреть мое давнее видео о транзите лунных узлов по оси Близнецы-Стрелец. Ссылка там же четверг 27 мая убывающая луна в стрельце в напряженном аспекте с нептуном оппозиция с Венерой и меркурием период луны без курса с 20:35 до 5 утра следующего дня венера в напряженном аспекте с нептуном что дает склонность к неосуществимым иллюзиям поэтому не очаровывайтесь чтобы потом не разочаровываться сегодня трудно приспособиться к условиям жизни и разрешать жизненные проблемы Могут быть нарушения в сфере чувств, мышления, поведения. У людей с психическими расстройствами могут быть обострения. Знак Стрельца, которым управляет Юпитер, планета расширения, придает периоду убывающей луны в Стрельце свой особенный оттенок. Логика в это время немного страдает, зато повышается интуиция и воображение. Напряженные аспекты способствуют тому, что многие люди даже незначительную проблему склонны раздувать до вселенских масштабов, из-за чего потом страдают. Но это дает хорошую почву для занятий творчеством. Стрелец также повышает эмоциональность, импульсивность, так как это огненный знак зодиака. Поэтому день очень конфликтный. В лучшем случае ссоры будут быстро вспыхивать и также быстро угасать также стрелец знак очень привлекательный в романтическом плане этому поспособствуют и увеличившие свою силу эмоции но это шанс разгорячить устоявшиеся отношения преобразовать их пятница 28 мая убывающая луна в козероге в гармоничном аспекте с юпитером появляется интерес к социальной деятельности Усиливается чувство собственной значимости, тянет к чему-то далекому, престижному, возникает недовольство своим положением в обществе, активизируются темы карьерного продвижения. Поиск смысла жизни, стремление во всем разобраться дает существенные результаты. Многие люди с удовольствием концентрируют свое внимание на самых серьезных вопросах. Энергии дня помогают строгому анализу событий. Происходит переоценка ценностей. Людям важно обрести внутренний стержень, убедиться в своей правоте. Чувство долга преобладает над стремлением к простым радостям жизни. Стремление к определенности, стабильности помогает избежать проблем. В этот день можно продвинуть свои дела максимально, удовлетворить свои амбиции. События, происходящие сегодня, будут иметь долгосрочные перспективы хорошее время для духовных достижений могут возникнуть сильные духовные привязанности. Суббота, 29 мая. Убывающая Луна в Козероге в оппозиции с Марсом. В гармоничном аспекте с Нептуном. Возможно, несчастные случаи из-за опрометчивых действий. Легко возникают ссоры и непонимания. Нужны осторожность в делах с противоположным полом и контроль над собственными страстями. Необдуманные поступки могут привести к банкротству или роковым судьбоносным последствиям. Венера в соединении со стационарным Меркурием, что усиливает художественное и творческое воображение, склонность к фантазии, мечтательности. Но появляется сложность в проявлении своего потенциала. Также аспект дает непрактичность, лень, склонность уходить от реальной жизни в иллюзии а также любовные увлечения могут появиться, которые приводят к страданиям. В общем, завершение месяца довольно сложно, но очень важно разобраться в себе и найти силы в этот период, так как месяц предстоит очень сложный. Друзья, у кого вопросы по личному гороскопу, записывайтесь на индивидуальную консультацию, поработаем с вашим личным гороскопом и обязательно найдем ответы и оптимальные решения. Гармоничный аспект Луна-Нептун в этот день затрагивает темы внутренней жизни, семьи, заключения брака, вопросы, связанные с детьми. 30 мая, воскресенье. Убывающая Луна в Водолее в 7.05 утра по киевскому времени. До этого период Луны без курса, почти всю ночь. Формируется гармоничный аспект Марса с Нептуном. Это позитивный аспект. Он способствует росту фантазии появляется потребность более высокой гармонии в романтической любви поскольку это коридор затмений стоит избегать подверженности эмоциям и нереалистичных проектов так как возможны финансовые ошибки и просчеты а также завуалированный обман и мошенничество интриги и клевета в меркурий приходит в ретро движение подробное видео на моем youtube канале Посмотрите, пожалуйста. Также рекомендую видео о периоде затмений 26 мая-10 июня. Желание изменить надоевшие условия жизни, работы, попробовать нечто новое, включая личные отношения, будоражит кровь, усиливая нервозность и эмоциональный накал повседневные дела раздражают мечты о грандиозных событиях будущего отвлекают внимание от делового процесса поэтому возможны ошибки и просчеты сочетание энергии коридора затмений ретроградного меркурия и луны в водолее взрывоопасная смесь усиливается нервозность и эмоциональный накал однако потенциал дня способствует духовному росту